здрасте сегодня праздничный день мы купили елочку я весь в блестяшках и сейчас прямо наряжали елку сейчас поедут за детками и хотелось до приезда детей все-таки сделать елку знаете чтобы она была красивой сегодня полдня я этому посвятил оказывается елку купить поставить ее и нарядить это сложный процесс тяжело это все Фу. Здрасте. Трансляцию я веду прямо из дома. Извините за опоздание. Все связано с тем, что очень сложно почему-то стало настраивать YouTube. Каждый раз YouTube все сложнее и сложнее настраивается. Я не готов к сегодняшнему вебинару, если честно. Отвечу на какие-нибудь ваши вопросы. Вебинар, который будет посвящен моему предсказыванию того, что будет через на следующий год, в 2020 году, я проведу через одну неделю, прямо перед самым Новым Годом. Добрый вечер, Урай. Первый раз на открытом вебинаре говорит Лариса, город Ревна. Здравствуйте, Ирина Фелис, здравствуйте. София Завору, здравствуйте. Татьяна Немерченко, здравствуйте. Ольга Заворотнюк, Загороднюк, приятного вечера. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, и начнем. Спасибо большое за, за поздравления. Сегодня день Андрея. Давайте поздравим Андрея Андреевича и передадим ему по одной мандаринке в офис. когда в офисе будет много мандарин. Я люблю мандарин. Это была шутка. Итак. Почему обычно... Вы, наверное, видели, что я ряд публикаций делал у себя в группе Кайлас, Дуйко Кайлас ИРТЕ или ИРТ. Я очень непонятные статьи писал, причем одна из статей звучала так, что когда ребенок опечален, его необходимо наказывать. И одна женщина написала, что за бред, как это плачущего ребенка необходимо наказывать, И я должен все-таки объясниться. Итак, давайте начнем все-таки не с ребенка, а начнем все-таки с человека. Когда человек опечален, то обязательно ли он плачет в этот момент? И когда плачет, обязательно ли он в этот момент опечален? То есть, когда я говорил, что когда ребенок расстроен или когда ребенок опечален и даже плачет, то в этот момент ребенку себя жалко. Когда ребенку себя жалко, то единственная возможность отвлечь ребенка или отвлечь человеку, или помочь человеку, дать этому человеку новую цель. То есть, когда человек жалеет себя то, себя, то он сам для себя является самоцелью. И сам для себя являясь самоцелью, человек становится тем, кто постоянно эту самоцель реализовывает. То есть, я несчастен, из-за этого я буду плакать. Я несчастен, из-за этого я буду плакать. А что может сконцентрировать человека? Концентрировать человека может что-то, что может переставить эту цель. То есть по-другому звучит так. Даже перед Богом у людей таким образом все работает. Вот смотрите, когда человек опечален, расстроен, это говорит о том, что ему себя жалко. Единственный способ помочь такому человеку, это отругать его, так как это дает ему новую цель. То есть он отвлекается от себя и переходит на другую цель злости. Именно поэтому, если рассматривать Бога как отца, то обижает он обычно сурово и очень сильно самых разочарованных и опечаленных людей, так как у них появляется задача и цели в жизни. Именно поэтому я хочу вам сказать, товарищи, уважаемые мои, не предавайтесь печали, не делайте все для того, чтобы разочаровываться, находите повод для того, чтобы избавляться от этого. Помните, Бог наказывает тех людей, которые опечалены. Почему? Таким образом, человеку дается цель. Давайте еще раз: когда человек разочарован, это он сосредоточен на себе. Если дать этому человеку злость, то он становится сосредоточенным на чем-то другом. Скажите, я, как отец для своего ребенка, который опечален, могу его рассердить? Это создаст для него какую-нибудь ситуацию, он может злиться, может, в этот момент он перестает на себя обращать внимание, перестает, он занимается каким решением какой-то задачи. Если Бог является нашим отцом, то в случае, если мы опечалены, в случае, если мы разочарованы, то это самое страшное, что может произойти. Это является ответом на вопрос, который звучит так. Почему самых несчастных людей бьет сильнее, чем самых обычных? Я хочу вам сказать, ни в коем случае не предавайтесь печали, ни в коем случае не сосредотачивайтесь на разочарованиях. Помните, это очень разрушает судьбу человека, бьет его таким образом, для того, чтобы он злился для того, чтобы он ставил новые задачи и сосредотачивался. От печали до радости, да. Я могу сказать вам, что обида является качеством, которое называется качество разрушения. В случае, я долгое время наблюдаю большое количество людей, которые являются моими пациентами. Могу говорить на сто процентов на сегодняшний день вот, такую, вот такой вывод. В большинстве своем люди, которые болеют, опухолевидными новообразованиями, перед этим имеют длительную обиду на кого-либо или на что-либо, или что-либо. Я могу сказать, что обида, разочарование и печаль – самое страшное, что может посетить человека. Из этого происходят самые тяжелейшие заболевания, которые вообще возможны. И наоборот, в случае, если человек чрезвычайно возбужден и не может успокоиться, то необходимо в этот момент ребенка успокаивать. Так люди, которых возбуждает их бизнес, их отношения, не могут успокоиться и думают об этом и днем, и ночью. Могут получить снижение дохода и уменьшение э, страсти. В случае, если вы думаете часто об отношениях, о том, что ну, необходимо сделать, страстно думаете о том, что необходимо делать бизнес, о том, что в бизнесе происходит, о том, что вам необходимо там что-то отдать или там еще что-то сделать, то самый реальный вариант выхода из этой ситуации – это дать возможность успокоиться. Иначе, если это будет происходить, то вы тем самым будете являться элементом, который притягивает вашу жизнь, разрушение, успокоение. Вы переживаете, что бизнес торгует плохо, в итоге вас необходимо успокоить. То есть, каким образом будет происходить успокоение? Бизнес будет становиться хуже. Как бороться с жировиками на волсяной части головы Удалила, но они снова появляются. Каждый день пейте на ночь не менее двух столовых ложек э, лимонного сока или яблочного уксуса, и жировики сами по себе исчезнут. В случае, если человек принимает жировики, принимает э, вирусные то жировики сами по себе исчезнут. Ответьте мне в фейсбуке по поводу ребенка, я вам писала, извините, товарищи, я не успеваю, у меня есть личная жизнь, я получаю по 200-600 писем в день, я не успеваю их просматривать, даже если просматриваю, не успеваю ответить, до вечера приходят новые письма, извините, пожалуйста, если не получается вам ответить, не нужно претензий, получится у меня ответить, я отвечаю, к сожалению, я тоже не могу все это охватить, I'm sorry большое спасибо пожалуйста продолжаем недавно я летел в самолете и в этом самолете женщина летела ее ребенок целых два часа пока мы летели в самолете кричал лежал и орал и она не могла его успокоить почему потому что ребенок огорчался тем что он не играется и что его отобрали скажите как его нужно было успокоить Вы представляете у нас не возникали такие проблемы никогда Моя Светлана, моя теща, она сказала, отведите его в туалет просто и вот так потрясите его, я не говорю, что его нужно бить, потрусите его и скажите ему, а ну замолчи, и после этого приведите его обратно. Вы представляете, в конце второго часа, когда осталось лететь 15 минут, она с ним сходила в туалет и принесла ребенка, он тут же заснул у неё на руках. Скажите, что не хватало ребенка? Не хватало вот такой взбучки. Вы представляете? Одна есть особенность такая. но ну, то мы пряником называется. Просто когда ребенок опечален и истерит, то его поставить на место или сказать: а ну сосредоточься", будет очень правильно. Далее очень часто, очень часто. А я говорю, как вы воспитываете ребенка? Она говорит: "Мы воспитываем ребенка так, что ему все разрешено. Ребенок сам по себе он не может выучиться". Контролировать свое поведение, его необходимо воспитывать в этом поведении. Ребенок должен понимать, что вот так нельзя поступать, а так можно. То есть, если ребенок кричит и ему не говорят, так нельзя поступать, то ребенок не делает выводы, что так нельзя поступать, и он думает, что это нормально. То есть, в случае, если не происходит адаптивного воспитательного процесса, который вырабатывает рефлекс у ребенка, то бесполезно этого ребенка воспитывать. То есть, когда говорят, что нужно все время поощрять ребенка, это неправильно. Потому что, если вы поощряете во всем ребенка, то не происходит процесс, при котором происходит анализ и делание выводов. Далее, нельзя говорить слова, которые не несут никакого смысла. Почему? И что это такое? Вот смотрите, допустим, у меня есть сантехник, который неправильно прикрутил унитаз. Я пришел и говорю этому сантехнику, ты идиот. Скажите, что я ему сказал, давайте я скажу, ничего. То есть из этих слов он может понять, почему я недоволен. Давайте из этих слов он может сказать, что, мне, что меня не устраивает. Из этих слов вообще что-нибудь понять можно? А что необходимо делать? Необходимо сделать так, я должен ему сказать, то, что вы сделали, мне не подходит. Вы неправильно, по моему мнению, прикрутили. То, как это работает, меня не устраивает, так как я думаю, должно быть так-то и так-то. Вы представляете? Именно поэтому, когда вы воспитываете детей или с кем-то разговариваете, или что-то делаете, услышите, что вы говорите. Очень часто люди произносят такие слова, которые ничего не обозначают, они не имеют никакого смысла. Маты имеют смысл? Нет. Негативные высказывания очень часто имеют смысл. Нет, почему? Они не решают задачи, не решают никаких вопросов. Получается, любое негативное высказывание, которое оскорбляет, не решает вопрос в самом начале. То есть, когда человеку говорят: "Ты д -д -д -д достал меня, ты дебил", то нужно объяснить, почему достал, что вы имеете в виду в этом случае, почему я так говорю. Некоторые люди очень часто принимают жизнь так, как будто все окружающие люди их телепаты. И каждый человек должен понимать, что они думают в этот момент, или как они поступают, или что они думают. У меня дочка Роза, вчера произошел такой курьезный случай с дочкой Розой, сейчас расскажу. У нас двухэтажный дом, я сейчас, я сейчас если получится, отключу ноутбук, у меня стопроцентная батарейка, хотя он очень быстро садится, и спущусь вниз и покажу вам, там, наш дом, в котором мы живем, сейчас девочки придут. Я хотел бы, чтобы вы увидели, как это может быть, насколько это радостно, когда дети приходят, видят елочки, эту радость. Я мечтаю, чтобы у каждого человека, который связан со мной, школой Кайла, чтобы у каждого была семья и хорошие отношения с детьми, чтобы были маленькие дети, чтобы всегда было большое количество тех, о ком можно заботиться, чтобы... Было это страстным желанием, помогать, создавать что-то, что-то делать. Ну, вернемся все-таки к нашей теме. Моя Роза, она вчера спряталась. Вы представляете, поздний вечер, уже 7 часов вечера, девочки только разделись, вошли в дом, их привезли из садика, пропал ребенок. То есть это произошло так, за одну секунду. Когда пропал ребенок, мы начали ходить по всем этажам и искать нашего ребенка. И она спряталась в темной комнате на втором этаже, закрывшись в шкаф. При этом шкаф зеркальный, и я просмотреть не мог, вы представляете? Я не могу просмотреть, что находится в зеркальном шкафу. Именно поэтому у меня была такая и ситуация в жизни, когда-то один человек ко мне обратился и говорит, Андрей Андреевич, э можно определить, что находится там, там-то и там? -то? Я говорю, можно определить, для меня это несложно. После этого я не смог это делать, Почему? потому что вся комната была, вы представляете, отклеена фольгой блестяще в которой было отражение. Так вот, она спряталась в зеркальный шкаф. Я нашел ее, конечно же, в этом шкафу, и когда ее нашел, спускаю ее вниз за ручку, ну и не кричал на нее, я говорю, как же так-так, Роза, нас всех напугала. Я говорю, зачем ты, это? потом, когда она успокоилась, я сел рядом с ней и говорю, Роза, ты мне можешь объяснить, почему ты спряталась от нас в шкаф? А до этого месяц назад она спряталась от нас за часы такие напольные. Я говорю, «Почему это произошло, Дотя? Она говорит, «Я просто хочу, чтобы вы меня больше любили». Я говорю, «Хорошо». «А как это — больше любили? Что ты хочешь?» Она говорит, «Я просто хочу, чтобы вы меня больше носили на ручках. Хорошо?» Я говорю, «Хорошо». И сегодня, вчера же вечером я говорю, «Давай я тебя на ручках отнесу. И давай я тебя на ручках поношу». И начал ее носить на ком, по комнате. А потом я ее поставил, говорю, она говорит, все, папа, я уже не хочу, чтобы меня на ручках носили, и поставил ее на пол. А сегодня утром говорю ей, давай я тебя на ручках поношу, чтобы ты чувствовала, что мы тебя очень любим. Она мне говорит, нет, папа, мне вчера уже понравилось, а сегодня я уже не хочу. Я говорю, ну ты прятаться не будешь, она говорит, больше не буду. У нас вчера была такая история, я вышел из машины, и вместе со мной ребенок, Анечка и говорит мне, папа, а у нас есть деньги? Я говорю, да, у нас есть деньги, Дотя. А у нас много денег? Я говорю, у нас денег хватает. А ты игрушки нам всем покупаешь, это дорого? Это они очень дорого стоят? Я говорю, нет, игрушки я покупаю, потому что у меня есть возможность. Она говорит, послушай, ну если ты хочешь, я могу сделать так, чтобы ты мне игрушки не покупал. Ты можешь покупать Маше и Розе, они когда поиграются, то тогда я после того, когда они поиграются, поиграюсь сама. И они не обидятся. А ты мне можешь покупать только иногда платья. Я говорю, хорошо. Представляете, как для меня было приятно услышать вот толерантное и такое заботливое поведение моих детей по отношению ко мне. Вы представляете, это очень приятно, ну, это, конечно, очень радует. Я прямо очень желаю, чтобы все-таки в семье сохранились вот такие отношения в нашей. Я, конечно же, для этого много всего делаю. Почему? Давайте сегодня тот, кто первый напишет мантру, которая может помочь всем в семье чувствовать радость и счастье и обожать друг друга, тот от меня получит какой-нибудь подарок. Мою книгу, которая называется «Мантры. Первая и вторая часть». Подарок. Итак, какая это мантра? Пишите. О, Борис Хомяков написал. Он котевик Атероса Гросомани Сока. Поэтому Борис Хамякоев от меня получает мантры. Первую, вторую часть. Напишите мне или службу поддержки, что вы являетесь тем, кто выиграл сегодня. Прямо вот эти мантры от меня. Конечно же, для вас вот эти мантры будут а, очень полезны. МКТ, вы все знаете, ура. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как можно помочь мужу убрать депрессию страх заболеть страшной болезнью? Вы можете для мужа включать коды. Также сейчас выпущены ароматические палочки. Вы представляете, это палочки, которые называются серанталы-пастовит. Если их зажигать дома, то у человека автоматически исчезают психические навязчивые идеи. Вообще, в случае, если у человека появляется психически или навязчивые идеи, то можно этому человеку посоветовать изменить рацион питания. Добавить в рацион питания жирной пищи, обязательно пить по утрам оливковое масло. На протяжении дня заваривать зверобой, Одно из лучших растений, которое помогает эзотерически убрать порчи из глазы. Заваривается оно так, одна столовая ложка на один стакан воды. Пьется не менее трех раз в день. Обычно людям, у которых вот такие панические атаки, и депрессивные состояния помогает, ну хотя бы первое время. В случае, если не помогает, можно обратиться к врачу. Такая сегодняшняя тема у нас получилась? Тема, посвященная детям. Приятно это. Итак, продолжаем. Я хочу вам сказать, вы сейчас задаете мне такие вопросы, допустим, здравствуйте, расскажите, обряд Новый год для достатка и исполнения желаний. Данный семинар я буду проводить через неделю, он платный, стоит 30 долларов. Приходите. После смерти родной тети Наталья Ла предстоит раздел родительского дома с ее мужем. Получим ли мы то, на что мы претендуем? Скажите, я зарабатываю деньги на том, что я предугадываю события других людей. Являюсь человеком, который может с гордостью назвать, что он ясновидящий. Скажите, если человек работает ясновидящим, то на чем он зарабатывает? Давайте ответим. Человек, который ясновидящий, зарабатывает на том, что он предсказывает судьбу. Теперь скажите мне, когда вы Допустим, работаете сантехником или работаете, я не знаю, там стираете, и вам говорят, начните делать это бесплатно, сделайте это для меня. Вы будете соглашаться? Вам захочется это делать? Скажите мне. Сегодня у меня на протяжении дня было 6 встреч. Все эти люди, они народные депутаты Украины. И эти люди, они мне задавали вот эти вопросы. Я за это брал очень существенные деньги, потому что я знал на них ответы. Их эти ответы не удовлетворили. Я даже не сомневаюсь, что ни один из них в ближайшие полгода ко мне больше не обратится. Почему? В ближайшие полгода нет, а через полгода да. Потому что они придут к тем, кто им скажет другое и неправду. А получить от меня грустную правду они, конечно же, сегодня не смогли. Вот так. Но я за это взял много. Поэтому зачем мне делать это для вас просто так, если я беру за это много? Давайте не будем меня мучить этим, правда. Ну что? Как убрать бородавку у подростка? Сделать это несложно. Существует эзотерический метод. Берется ниточка и рисинка. Крест-накрест на бородавке рисуется рисинкой. После этого заматывается или обматывается эта рисинка веревочкой или ниточкой, желательно красного цвета, на несколько узелков. После этого подходите к деревцу или подходите к кусту, или можно даже в горшочек, закапывайте такую рисинку в середину горшочка и говорите, когда сгниет рисинка, тогда исчезнет и бородавочка. Если это сделать, то навсегда бородавки исчезнут. Владимир Андрей Андреевич, когда будут морские курсы и где? Морские курсы не планируются в этом году, вы представляете, они... в на следующий год, скорее всего, будет проведен только один морской курс и с ограниченным количеством людей. Как я и говорил ранее, я становлюсь все более и более недоступным для людей. Sorry, мои друзья. Но это не значит, что я не буду дальше общаться вот так. Это пока единственная возможность вас всех услышать, к вам всем обратиться. владимир алим сделайте видео про разные рецепты что про еду и как его заговаривать Итак, как заговаривать еду когда вы готовите пищу произносите пусть всех людей пусть скоро все съедят эту еду и тот кто съест пусть его тошнит от алкоголя и так далее или говорите Скоро все съедят эту еду, и тот, кто съест тарелку, похудеет на 10 килограмм, на 2 килограмма и так далее. После этого дуйте на нее, делаете пасы колдуна, и после этого ставите еду. Или пусть скоро все, кто съест эту еду, похудеет, или скоро кто съест эту еду, поправится, Или начнут обожать маму, или начнут хорошо друг к другу относиться и так далее. Не забывайте что еду можно программировать, каким образом. Предварительно ее нужно очистить при помощи мантр «рам», «ям», «кам» или очищая землей, водой и огнем», и после этого она становится освобожденной. Можно на нее произносить какие-то слова, дуть и вот так делать пальчиками. И такая еда, она будет иметь энергетическую, энергетическую силу, и эта энергетическая сила будет усваиваться людьми. Ну, не вся, а также это зависит от повара, насколько у него хорошее настроение и так далее. Подскажите, пожалуйста, что произносить, чтобы открыть дороги, уехать в другой город и страну? Спасибо вам большое. дуалет дуалет зунди необходимо говорить. Представляй, будто у вас много голов и много рук. Таким образом, это у человека убирает невезение, а также открывает ему путь. Скажите, пожалуйста, можно ли эзотерически нормализовать гормональный фон у женщины? Можно, необходимо говорить, в случае, если вы ученик школы, Дуйко, помоги, брать железный гость. Нагревать его при помощи плоскогубцев над открытым пламенем до красна и вмакать его, э, его в холодную воду. Делать так, 10 вмоканий, говорить, дуй помоги, дуй-ка помоги. Пш». После этого эту воду необходимо выпивать. Если выпивать по одному стакану два раза в день, утром и вечером, то гормональный фон наладится. А теперь скажите мне, уважаемые товарищи, господа, а также ученики школы, кто ко мне обращался на протяжении всего года, скажите, я вам помогал, кто ко мне обращался мысленно, также обращался и говорил Андрей Андреевич, помоги или Андрей Андреевич, помоги пройти таможню, ой у меня болит, Андрей Андреевич, помоги, там Дуйко помоги, у меня температура, Дуйко помоги вылечить ребенка, Дуйко помоги подписать документы, Дуйко помоги, скажите, у кого это произошло и кому я помог, напишите прямо сегодня, напишите, а я буду читать. Зицкий, да, эзотерика, да, Ольга Загороднюк, да, Юлия Киваева всегда. Анна Б, да, Светлана, да, Юрий Голдман, да, Наталья Витанова, да. Да, спасибо, помогали, да, спасибо помогали. Да, спасибо, помогали, да, спасибо, помогали. Видите, помог заснуть, да, да, очень много людей. Видите, вот таких людей есть. Очень много. То есть вы приняли от меня прибежище. Вот так оно работает. А теперь скажите. Почему оно работает? Как вы думаете? А Давайте я скажу. Каждый день, 3,5 часа утром и иногда даже 4 часа вечером я работаю над тем, чтобы вот это прибежище работало с людьми. Что я делаю? Я читаю мантры, посвященные людям для того, чтобы или мои заклинания, или мантры, или коды, чтобы те люди, которые просят у меня прибежище, могли получить это. И я каждый день в виде работы посвящаю себя тому, чтобы читать эти мантры для всех учеников школы, которые просят у меня прибежище. Вы представляете, а их очень много. А скажите, теперь меня можно упрекнуть в том, что я делаю это платно? Просто мне очень нравятся люди, которые обсуждают эту тему. Это Дуйко, он все делает платно. Друзья мои, какое платно, о чем мы? Люди, которые прошли бесплатную первую и вторую ступень школы Кайлас в интернете, и после этого просят у меня прибежище, и я для них работаю, и этих людей очень много, там 10 тысяч человек, ежедневно 10 тысяч человек, 15 тысяч человек просят у меня прибежище. И я ежедневно, включая субботу воскресенье, вот уже как 8 лет подряд, занимаюсь только тем, что я это делаю специально для людей. Скажите меня, можно упрекнуть бесчеловечности? А скажите, вы знаете таких людей, которые каждый день читают специально для людей мантры, утром и вечером, не посвящая это время себе и своей семье, а вы так делаете? Да у многих людей на себя времени не хватает, вы представляете, я считаю, что те люди, которые заявляют о том, что дуйко какашка, Бесконечно бессовестные люди. Я этим людям рекомендую пройти бесплатно мои первые и вторые ступени школы КАЛАС, которые выложены бесплатно. И после этого получить у меня прибежище для того, чтобы жить в дальнейшем хорошо. Правда. Я когда нужно помогу. Почему? Я это сделаю, потому что в середине себя я очень хороший человек. И я на самом деле люблю людей. Конечно, есть такие люди, которые говорят мне, Андрей Андреевич, дайте денег. Не нужно денег просить. Скажите, Дуйко, дай мне шанс, чтобы у меня деньги появились. Они появятся. Я вам говорю это серьезно. Сегодня у меня День Ангела. Почему никто мне не передал мандарин в офис? Ведь я так много делаю, представляете? Моя жена иногда говорит, зачем ты это делаешь? Зачем? Ты и так можешь людей... Ты и так можешь с людьми работать. Зачем быть таким честным? Особенность настоящей эзотерики, о которой я все время говорю, звучит так. Помните, я говорил, что правдивость не позволяет человеку испытывать депрессии. Вот люди мне пишут, Андрей Андреевич, я испытываю депрессии Что мне делать? Пройти первую ступень, я там говорю. депрессии возникает от того, что человек врет. Он врет себе, он врет окружающим или с кем-нибудь врет просто так. Еду сегодня с человеком в машине, он на заднем сиденье. Этот человек мне говорит, а я раньше был военным, а я знаю, что не был. Потом говорит, а у меня очень хорошие отношения в семье, а я знаю, что нехорошие. Потом говорит, а у меня вообще раньше было много денег, а я знаю, что у него не было денег никогда. Вот смотрите, мы ехали 10 минут, я его совершенно не знаю, мне три раза соврал. Но если он мне даже умудрять, зачем я для него чужой человек, зачем он мне врет? Что он хотел при помощи этого доказать себе или окружающему миру? Но до этого, когда он вышел из машины, я своему шоферу говорю, а, а он с вами разговаривал, я говорю, да, а вам что говорил? Ну, где-то тоже, что и вам. То есть он сначала врал ему, после этого врал мне. Вы представляете, этот человек все время врет. Получается, человек, которому 40, вре, 40 лет, которого я подвозил, который будет работать там в моем бизнесе, этот человек мне все время врал. Он мне врал, моему шоферу. Наверное, врал. Наверное, будет врать жене или еще кому-то. И я на 100% уверен, что этого человека депрессия. прям на 100% уверен. Вранье не обязательно тотальное. Оно может быть таким. Допустим, женщина... Там живет с мужем, но спит еще с каким-нибудь мужчиной, или мечтает о каком-нибудь мужчине, или думает о каком-нибудь мужчине, не говорит, что э, там, а вот он меня любит, и мы когда-нибудь с ним встретимся, и мы будем обязательно вместе, то есть она себе врет, это не так. И после этого вот такое вранье может привести ее к депрессивным состояниям, к депрессии. Любое вранье, даже бесполезное, оно обязательно приводит человека к тому, что у него появляется депрессия. Я, конечно, никого не призываю не врать. Вы бесконечно высокодуховные существа, а также люди, достигшие состояния высокой духовности. Конечно же, вы не врете, вы абсолютно честные люди. Особенно нельзя врать себе. Тамара Абдулова пишет: А мой муж всю жизнь мне врал, и постоянно в депрессии. Конечно, конечно. Андрей Андреевич, с днем Ангела, спасибо. Антонина, с праздником, Андрей Андреевич, впервые вам пишу, так как сложилась такая ситуация, на мой взгляд, непонятная, подскажите, пожалуйста, я смогу устроиться в ближайшее время на работу? И что вам даст то, что я вам скажу? И что вам даст? Скажите, что? Что решит ваша ситуация? Застройся я в ближайшее время или нет? Что вам даст знание того, что вы устроитесь или нет? Что? Вы деньги будете занимать сейчас? Зачем вам это? Я не понял вопроса. Николай Кузнецов, как побороть лень? Андрей Андреевич, дайте совет, спасибо большое. Для того, чтобы побороть лень, необходимо найти, ради чего жить. Каждое утро просыпайтесь и говорите, разозлитесь на кого-нибудь. Попытайтесь найти то, ради чего вы хотите жить. Найдите то, что вас может восхищать. Станьте человеком, как я это называю, психоните в своей жизни. Это все поборит лень. Лень – это удел благополучных. Не надо говорить о том, что вам нужно побороть лень. Вам необходимо побороть благополучие. Я не знаю ни одного ленивого человека, который выживает. Ни одного ленивого человека не знаю, который бедный, который негде спать. Я даже бомжей знаю таких, которые с утра до ночи ходят. Почему? А им некогда лениться, им нужно выживать. Вы представляете, чем больше у человека возможности выживания, тем меньше у него возможности лениться. То, что вам лень говорит о том, что очень хорошо в вашей жизни вы устроились, вы, наверное, хорошо живете, у вас, наверное, все очень хорошо. Лень – это отсутствие тепла в сердце. Тепло в сердце формируется, если человек произносит всего лишь одну мантру. Это мантра «Хья-хья». Помните, я показывал, необходимо сложить руки таким образом и делать «Хья-хья-хья-хья». Ник, Ник пишет, добрый вечер, воспользовалась вашей мантрой для устройства на работу, и меня взяли на работу. Ура, товарищи! Сегодня мне один мужчина пишет, Андрей Андреевич, вот вы написали, что Бог может быть совсем не Бог и так далее. Конечно, я вам открою глаза, если вы хотите. Если читать христианскую молитву, самую известную, которую дал Иисус Христос. Насколько я помню, в, у Матвея написана эта мантра, как бы это первый славянский перевод не мантра, а молитва, там буквально звучит так. очень наш, ижеиси на небеси, да светится имя Твое, да приди царствие Твое на земле, как и на небеси, хлеб наш насущный, дай нам сей день, и прости нам долги наши, и мы прощаем нашим обидчикам, или обидчикам нашим». И дальше самое интересное. «И прости нам искушения, а, и не води на свои искушения, и прости нам долги наши». Помните, да? Так вот, Скажите мне, когда человек, Иисус Христос, начал обращаться к своему отче или к своему отцу, то когда он сказал, отче, не введи нас во искушение, то тогда разве Господь Бог может вести во искушение человека? Ведь искуситель – это, грубо, сатана. То есть, когда Иисус Христос молится и говорит, отче нас, не веди во искушение, то молится он сатане таким образом сразу же идеологически появляется идея которую необходимо найти и после этого эта идея она развивается в христианской церкви и там говорится что бог он управляет сатаной и заставляет сатану делать для человека что-либо чтобы этот человек мог вырваться из этого пути и он является одновременно искусителем Бог такое злое существо. То есть не надо бороться за спасение своей души у сатаны. Почему? За Бог искушает человека и делает это все время. Получается Бог заставляет сатану, чтобы а сатана не хочет, но он его заставляет, чтобы он делал все время зло для людей, напускал болезни. Я не могу понять этого вообще. Вы понимаете, в мою голову это не доходит. То есть получается бог который управляет и добром и злом управляет сатаной чтобы мои дети выпивали принимали алкоголь и так далее недоброе существо бог представляете я же могу со своей стороны сказать что у меня другое видение бога я могу сказать мое видение бога бог есть закон и этот закон знает человек или нет будет исполнен клетка будет делиться облака химические элементы будут соединяться бог есть закон есть законы в этом законе, ты знаешь этот закон или не знаешь, он будет работать. То есть если человек страдает, у него будут увеличиваться страдания. Если человек грустен, то его будут жизнь будут забирать. Есть такие законы, они есть законы коммуникации, законы внешнего и внутреннего мира, законы болезни, законы внешнего проявления и так далее. Поверьте мне, когда говорят, мы Богу молимся и у Бога что-то просим, поверьте, невозможно это делать, Бог человеку ничего не дает. Он ничего не дает, он людей не слышит. Существо, которое живет вечно, физически не может иметь ни ушей, ни глаз. Это существо, которым мы являемся. Бог в середине нас находится. И когда вам говорят, что нет, это не так, нет никакого Бога в середине нас, всем миром управляет Бог, не нужно наклеивать ярлыки, пусть верит каждый во что хочет. Знаете, у них свой Бог, у нас свой Бог. Наш Бог добрый и хороший, и он не управляется тонуть. Я вам могу сказать, как мир делится. Мир делится на черное и белое. При этом он делится и черного больше. Почему? Те люди, которые вспоминают все время прошлое, те люди, которые обвиняют людей, те люди, которые агрессивно на кого-то кидаются, те люди, которые всем недовольны, у них накапливается в середине их тела и души злость. Они становятся злыми, они становятся вредными. Они являются элементами темных сил и присоединяются к армии темных сил или к армии темных людей. А если посчитать, какая армия больше, армия светлых или армия темных, я вам могу наверняка сказать, что армия светлых людей, и она в меньшинстве. Поэтому темнота, она всегда побеждает. Да, темнота всегда побеждает. А законы, они неписываемые. Знаете, женщина мне говорит, Андрей Андреевич, а как же вы говорите, что детей не нужно воспитывать, вернее, детей нужно воспитывать, если во всем мире детей не воспитывают, я хочу вам сказать. Воспитание устроено по принципу рефлекса и после этого вывода. Таким образом, если вывод ребенок не получает, то воспитание не происходит. Так происходит у животных. То есть обезьянка там делает что-то, а другая обезьянка не обращает внимания. Потом там подтягивает к себе или там отпускает. И единственное, зачем смотрит обезьянка, это чтобы другая обезьянка там не отбегала от нее. Таким образом, у обезьянки формируется рефлекс сосать и так далее. Ну и там еще три рефлекса. У человека такого нет. Для того, чтобы человек начал принимать решения, для того, чтобы у человека появились идеи, этому человеку необходимо делать выводы в жизни. А это невозможно, если нет рядом человека, который может эти выводы этому человеку предложить. Таким образом, воспитание человека заключается в том, чтобы его не безразлично воспитывать, а специально воспитывать, специально воспитывать, специально формировать характер, специально поощрять, специально находить. Вот мой ребенок танцует, можно было бы не обратить внимания, начал делать так, ой, какой ты молодец, как красиво тебе получается, как хорошо ты танцуешь. Все, ребенок три раза сделал, теперь ее нужно успокаивать, чтобы она не танцевала, потому что она все время танцует. Ну вот где-то так это работает. Илия Савчук, я с утра начинаю свою работу с ваших ман спасибо большое они потом у меня в голове целый день я слышу вас голод внутри себя где бы я ни находилась правильно уважаемый андрей андреевич поздравляю вас со святым праздником спасибо мандарины большое спасибо за труд счастье и днем ангела посоветуйте пожалуйста обряд или мантру для продажи картин привет из Ниццы. с уважением наталья для продажи картин, как впрочем, и продажи всего, что можно продавать, необходимо читать следующую мантру. Сейчас найду бумажку какую-нибудь. И вам эту мантру скудам. А я прямо сейчас для вас создам. Итак, запустить поток денег и включить, убрать проблемы в бизнесе и запустить поток денег. О. MVC мяу MVC обмял. MVC мяу Если вот так произносить каждый день по 108 раз, то это уберет преграды в вашем бизнесе, а также включит поток денег в вашу жизнь. Вот так легко, в том числе и для картин тоже. У нас есть очень много самгая. Это самгая для запуска материального благополучия, увеличения материального благополучия, торговли в магазинах, чтобы к вам хорошо относились. Их 38 штук записано. Есть шанкара тантра, есть шанкара мантры. Есть там шанкара, есть разные шумы. Пользуйтесь этим, пользуйтесь, серьезно. Это очень-очень эффективно работает. Я продолжаю говорить, еще раз хожу. По моему мнению, настоящая эзотерика как раз и начинается с того, что человек обретает свободу. В чем? Свобода в деньгах, свобода в, свобода в чувствах, свобода. Настоящая свобода она заключается в том, что бедный человек он не может двигаться по пути духовного роста дальше несчастный человек или больной человек не может развивать себя духовно именно поэтому я все время говорю что на первое место необходимо ставить свои задачи то есть если у вас не хватает денег то ставьте возможность при помощи эзотерики накрутить свою жизнь так чтобы в ней были деньги они а присутствовали постоянно ставьте это на первое место как обычно это работает давайте еще раз повторю в случае если человек в случае если человек один раз прочитает мантру даже 108 раз то она не подействует ни на что почему то что вы читаете 23 мая 2019 года с вами произойдет 23 мая 2020 года почему наша жизнь это колесо то что вы читаете сейчас оно у вас будет через один год в это же время таким образом если вы хотите раскрутить бизнес конечно же он будет раскручиваться сегодня но вы должны знать раскручивается не бизнес а раскручивается ваша судьба раскручивается совпадение, а также раскручивается фортуна. Именно вот эти энергии вам и нужно раскрутить, для того, чтобы это в вашей жизни присутствовало. А сделать это возможно в случае, если каждый день, ежедневно, на протяжении года проработать с собой. Давайте сегодня напишем. А есть у нас такие уникумы, которые в школе несколько лет, и которые на протяжении одного года или нескольких лет читали мантру денег, или читали мои коды денег, или что-то делали. Напишите, у вас получилось, порадуйте нас андрей андрей читаю метапки 9 месяцев вы говорите перевернет жизнь в лучшую сторону не сомневайтесь не сомневайтесь это одна из самых сильных мантр я надеюсь вы ее читаете 108 раз потому что ее необходимо читать 108 раз в день расскажите если чешется левая ладонь тыльная сторона может признаком какого-то заболевания может быть признаком заболевания это может быть признаком заболевания носоглотки а также это может быть признаком заболевания сердца. Андрей Андреевич, не хватает, скорее всего, в вашем случае аминокислот? Ешьте больше белковой пищи. Андрей Андреевич, как восстановить остановить рост коллоидного рубца? Ну, смачивайте или накладывайте зеленую повязку на ночь. Коллоидный рубец перестанет увеличиваться. Заимучитель, можно ли применять дыхание ситалий, считались, если в жизни есть алкоголь в небольших количествах? Можно. Мантры, как кажется, помогают быстро. Почему, не могу понять. Может, я в это верю. О, вы не ученица школы. Мантры помогают независимо от того, верит человек или нет. Они просто помогают и все. Почему? Потому что их дукость делают. Я один год с вами, слушаю вас каждый день, устраиваясь на работу, прочитаю всего лишь один день вашу мантру. Жаймой учитель Андрей Андреевич ответил. А, где найти информацию? Очень хочется забеременеть, не получается. СТФ оба пьем все, что вы назначили. Попросите меня провести обряд такой, я знаю, как провести обряд для того, чтобы вы забеременели, знаю точно, все люди, которые проводят такой обряд, беременных я его делаю и на морском курсе, и приехать мне можно на встречу. это обряд, можно присутствовать только жене или только мужу, для этого обряда необходимо принести для меня просад, обязательно это должны быть продукты питания, среди которых обязательно должна быть рыба, так, чтобы мне это было очень вкусно, вот так. Как возможно быть духовно развитым и есть убитых животных или носить шубы и содранных живьем шкур? Как совмещается несовместимое убийство и духовность? Смотрите, несколько лет назад это было, ну не несколько лет назад, а в советское время проводились некие исследования. Эти исследования, они выглядели следующим образом. Вот смотрите, если взять корову, то корова ест целиком всю травинку, прямо с самого низа до самого верха. А если взять человека, то человек из травинки съедает только верхушечку и только зернышки. Смотрите, рис человек солому не ест, из пшеницы он ест только верхушку, из каких-то травки он ест только ягодки, на деревьях он ест только плоды и так далее. А теперь давайте гипотетически предположим. Для того, чтобы вырастить одну корову, которая ест стебелек и верхушечку, необходимо меньше земли, чем человеку, который съедает только верхушечку или только зернышки. Смотрите, сколько необходимо человеку зерен, если он будет есть только зерна. Человеку необходимо на протяжении недели ровно его вес. То есть в случае, если вы кушаете только зернышко, то вам необходимо ровно там, если у вас 60 килограмм, то вот вам надо 60 килограмм каждую неделю. Из этих 60 килограммов где-то 35 килограммов будет из вас выходить. Таким образом, в случае, если вы так будете кушать, ну кому-то меньше, возможно я утрирую, я не знаю этих исследований, но вы сейчас меня поймете. А если коровка кушает травку, то тогда она съест не только зернышки, которых немного, она съест всю травинку целиком, стебелек и верхушечку, эти зернышки она переживет. Коровка съест больше растений. Таким образом, чтобы обслужить человека, необходим один гектар. И для того, чтобы обслужить человека, нужен один километр ему еще для жилья. Также человек не хочет есть только травинку, он хочет ягодку, а для того, чтобы он делал только ягодку, травки нужно насадить на трех гектарах, и еще там зернышек, еще гектар добавить. И для того, чтобы взять и обслужить одного человека, который на планете Земля становится вегетарианцем, необходимо взять земли, допустим, гораздо больше, чем обслужить одну коровку. Для того, чтобы обслужить одну коровку, необходим один гектар в год. А для того, чтобы обслужить человека с его потребностями, яблочками, его там орешками и так далее, необходимо распахать, чтобы вы понимали, 5 или 7 гектар. Таким образом, один человек, ему нужно 7 гектар на год, для того, чтобы он получил те продукты, которые он будет кушать, как вегетарианец. А для того, чтобы коровку обслужить, необходим один гектар. А теперь давайте и сделаем вот что. Возьмем и прямо с сегодняшнего дня сделаем всех людей одновременно с сегодняшнего дня вегетарианцами. Так я вам вот что скажу, земли, которые у нас есть на сегодняшний день, не хватит. То есть это распахают все абсолютно озера, леса, эти леса вырубят к чертовой матери. Я вам объясню почему. Потому что для того, чтобы обслужить человека, вегетарианца с его запросами, нужно гораздо больше растений, гораздо больше травы, чем животным этим несчастным. Именно поэтому гораздо гуманнее оставить все-таки леса, не высушивать эти реки несчастные и оставить все, как идет само собой. Я могу вам сказать, что люди, которые на сегодняшний день являются вегетарианцами, а также люди, которые занимаются сыроедением, они сделают все для того, чтобы животных не было и лесов не было, и этому миру придет конец. Если с завтрашнего дня все люди перейдут на вегетарианскую пищу, верьте мне, через 2-3 года от планеты Земля ничего не останется. Не будет никаких лесов. И коров не будет, потому что если они не нужны, то они мешают. Если вместо коровы можно вырастить зерно, пшеницу и прокормить одного человека, то зачем они нужны, эти коровы? И эти свиньи, эти кролики и так далее. И леса не нужны. Потому что с тем количеством людей, которые на сегодняшний день есть, если взять коров всех вместе, то коровы съедают, им можно травку эту вырастить на там, не знаю там 100 километрах и их прокормить на протяжении дня. То такое же количество, как коров, людей необходимо засеять тысячи километров. И будет мало. Потому что они захотят не травку от клубники кушать, а клубничку. Не дерево черешню съедать, а черешенку. Они захотят не целиком стебель есть растения, а захотят только рисинку или пшеничку с этого стебля. Поймите, это опасно. Вот такие заявления, они опасны. Они приведут эту планету в дальнейшем к разрушению на 100%. И это бездуховно. Потому что для того, чтобы прокормить потом миллиону арав-вегетарианцев, нужно будет распахать все леса, осушить все земли или привести людей к геноциду и начать расстреливать всех подряд. То есть что вы выберете? Тоже мне. Люди очень часто говорят, Андрей Андреевич, плохо есть животных и так далее. Я хочу сказать, в эти праздничные дни попробуйте проанализировать ситуацию. И давайте я прямо сегодня эту ситуацию для вас скажу. Итак, я пишу, Россия, количество бездомных детей, читаю. Сейчас мы почитаем. Итак, на сегодняшний день дети без родительского обеспечения и попечения на территории Российской Федерации находятся 523 тысячи детей не усовлено и не находятся на воспитании в семьях. Давайте теперь... Я вам могу сказать, что на самом деле это недостоверная информация. Я думаю, что на самом деле детей, которые беспризорные, больше одного миллиона. Скажите, вы знаете, что дети являются наркоманами? И на сегодняшний день есть дети, которые живут в подъездах, в парадных, в канализациях. Они гниют, они живут в деревнях, они никому не нужны. Их ловят, вырезают у них органы, потому что Российская Федерация, Украина из, из страны постсоветского пространства они лидеры в продаже органов, детских органов, имплантантов за границу и так далее. Куда эти дети деваются? Их никто не ищет, очень много алкоголизма, наркомании, с ними никто не справляется, вам почитать еще что-нибудь? Давайте. То есть вы за животных, я вас поздравляю, а кто их защитит, этих несчастных детей? То есть давайте животных не есть, давайте. Ну почему? На детей никто не обращает внимания. То есть мы собак будем защищать, мы будем защищать дельфинов, но в человеческом роде есть вот эти дети. Почему им никто не хочет помогать? Как этот человеческий род стал таким, что ему безразличны свои же собственные дети? Это же дети. Церкви строить они будут, видите, это важнее, потому что это спасает людей, их души спасает. А детей этих беспризорных никто не спасает, они никому не нужны. Приезжаешь в каждый город маленький, по 10 беспризорников, они в шами болеют, они там вечно голодные, они умирают 20 лет, их садят, колонии переполнены, количество наркоманов много. Мы в России хорошо живем, пусть зайдут в каждую аптеку, купят наркотики, в каждой аптеке можно купить наркотики. В Украине хорошо живут, в каждом подъезде, в каждом городе продаются наркотики. Почему это происходит? Разве так можно? О дорогах они говорят. Смешно это И после этого давайте животных, шубы из животных. О чем вы говорите? Какие шубы из животных? Надо спасать свой род. Надо спасать род людей, которые живет рядом с вами. Его нужно спасать. А я еще не начал говорить о тех детях, которые ждут пересадку костных тканей. Почитаем. Россия, пересадока костного мозга. И пишем «потребности», «потребность», и читаем. И читаем вот такую информацию, которая, конечно же, открывает глаза. Но он заблокирован, видите, не разрешают мне смотреть на моем компьютере. Ну, я и так могу сказать. На 2018 год плановый объем трансплантации костного мозга составляет 1590 пациентов, что на 7% больше, чем в 2017 году, сказала госпожа Голикова на заседании совета. А, здрасте. здрасте, ко мне пришла роза по массивочке. У нас с розой похожие голубые глаза. Да, роза? Скажи что-нибудь. Скажи, у нас елочку поставил уже Дед Мороз, елочку? А какая она? Словами, говорит. Двое говори словами. Такая басяя, она. Елочка, такая басяя. Давай, тебе что-нибудь там, а ты пойдешь вниз к елочке. Хорошо, хочешь научную туда. Не будешь мне мешать, хорошо? А я проведу вебинар, а потом приду, О, Помаши. По все, беги, беги, беги. Вниз можешь брать наушники с собой, я тебе разрешаю. мама можешь взять телефон. Хорошо? Андрей Андреевич, продали квартиру пенсионеры. Просим убежища на приобретение дома с землей, чтобы не остаться на улице. Не надо приобретать дом с землей, едьте в деревню, в любую абсолютно, которая подальше от города находится, там полно и домов и земли. Огромное количество заброшенных есть домов и земли, ничего не надо покупать, я вам говорю это серьезно. У меня есть люди, они говорят, Андрей Андреевич, мы остались без ничего, что нам делать? Я говорю, у меня есть знакомый, который в деревне, в Краснокутске, Харьковской области, это 100 километров от Харькова, в деревне Краснокутская там есть заброшенные дома это бывшие дачи их никто не обслуживает в них никто не живет вы можете заезжать отапливать в районном совете можете попросить убежище и вам дадут можете там жить я не говорю а мы не хотим мы хотим в городе чтобы нам дали ну вот видите значит не очень пригрело или не очень тяжело Uh, Ирина, Ирина, какое красивое имя говорят, что еврейское имя, давайте этот вопрос обсудим. Скажите, разве люди все не одинаковые, разве не у всех одинаковые органы, глаза, разве у людей не одинаковые органы выделения, что это вообще среди людей такое произошло, это с каких пор вообще люди начали делиться на евреев и русских, на украинцев и белорусов, да как это вообще возможно? Все это за бессовестные такие националистические идеи. То есть когда по телевизору говорят эти украинцы или эти русские, да как это можно? Это же и есть нацизм в чистом виде. Разве можно так? Это нацизм еврейский, нацизм немецкий, нацизм украинский, нацизм российский. Это же нацизм-фашизм. Разве может быть таким фашизм? Ведь фашизм он... Не связан с тем, чтобы там прославлять своих или свою национальность. Он связан с тем, чтобы ненавидеть другие национальности. Вы вспомните, фашизм, он устранял евреев, устранял всех остальных. Это разве можно считать, сейчас говорят, только русские, они самые лучшие. А это же фашизм. Это же фашизм. Разве можно быть фашистами? Можно ли делать медовый массаж на спине при астме, детям при простуде, с какого возраста? Можно с самого маленького возраста, а также ДЦПшным делать медовый массаж. А я сегодня вас хочу научить, каким образом делать медовый массаж и никогда не уставать. Берете, намазываете человека медом, наливаете в, теплую, наливаете в двухлитровую бутылку от Кока-Колы теплую водичку и начинайте катать по телу человека там, где налет, насыпан мед. И после этого катайте быстренько так, и после этого медовый массаж происходит. Те же стадии проходят, мед налипают и эффективность точно такая же. Видите, как легко. Скалка деревянная или скалка обычная не подходит, потому что должна быть в бутылочке вода. Так как вода теплая, то происходит такой же процесс, как с теплыми руками. То есть прилипает мед, потом отдирается и так далее. Очень-очень удобно. Пусть водичка будет в бутылке не больше температуры тела, будет очень удобно. Человек не должен в своей жизни хвастаться своей национальностью. Человек не должен ничем хвастаться. Почему? Не делайте этого. Я вам говорю серьезно. Все люди одинаковые. Бог дает всем одинаково. Знаете, и украинцы имеют право жить, и русские имеют право жить. Бог един. Видите, он дал всем. А если Бог умный и дал всем возможность жить, значит все имеют право жить. Нельзя говорить, что только мы имеем право или только мы самые лучшие. Это нацизм. Быть нацистом в наше время нехорошо. Я считаю, что все имеют право жить. Я считаю, что если человек хочет кому-то помогать, то можно всегда найти кого-то. На сегодняшний день 20 тысяч детей ждут пересадку почек, 20 тысяч детей в Российской Федерации ждут пересадку и трансплантацию костного мозга и так далее. И очень-очень много детей, которым нужна. Но мы спасаем собак. Для нас собаки – это самое важное. Конечно, собакам важнее, чем детям, которые умирают или гниют, чем вот этим наркоманам несчастным, которые бегают, и никто не создает для них реабилитационные центры. Конечно же… Там лучше расформировать милицию и сделать так, чтобы свободно можно было воровать этих детей, взрослых и так далее. Ну неприятно это все, понимаете. Это на фоне того, что мы человеколюбцы и мы животных спасаем. Там, давайте выделим деньги для дельфинов. Позор какой-то. Там сирийцев очень много сейчас во Франции. Куда им деваться? Куда им деваться этим людям? Их там много было. И там началась война, их начало бомбить, кто не лень. С одной стороны одни, с другой другие, третий с третьей стороны. И хорошо, там было бандитов или террористов 20 тысяч человек, а остальные разве виноваты? Или их тоже нужно было истреблять километрами? Куда им деваться нужно было? Вот они пустили сирийцев, куда им деваться этим сирийцам? Афганцам, сирийцам, куда им деваться этим таджикам с нищетой, этим, туркменам? Уважаемый Андрей Андреевич, если можно, подскажите, пожалуйста, как можно облегчить приступы коклюша? Я маленькая племяшка, 6 месяцев мучаемся, мед не помогает, спасибо большое за, вас, за ваш труд. Необходимо каждый вечер обязательно делать на щитовидной железе полосочки вот такие крестна крест из йода. Также принимать люголь по одной капле на одну ложку молока, до трех капель на ложку молока на ночь выпивать и в обратную сторону. Также делать завар из таких растений ромашка, зверобой, березовые почки, дальше лопух, корень лопуха и пить. Также полоскать рот яйцом, делается это так, теплый стакан воды, выбивается туда одна, один белок сырого яйца, перебалтывается это все, после этого полоскается рот, делается это раз, два раза в день. Нам приезжали вроде бы хорошие люди, это же люди, все люди хорошие. Можно ли при помощи эзотерики избавить лжи и высокомерия? Да, можно. Абсолютное выравнивание судьбы тренажеров. Приобрет... Планирую обрести тренажер для денег. Правильно делаете, молодцы. Здравствуйте, Андрей Андрей, спасибо, все. В моей жизни полный материальный крах. Зарабатывал неплохие деньги, хватало, думала, временные, трудности, скоро будет, окей. Помогите, пожалуйста. Читаю еще раз. Когда человек опечален и расстроен, это говорит о том, что ему себя жалко. Единственный способ помочь человеку – это отругать его, так как это даст ему цель, злость. Именно поэтому, если рассматривать Бога как Отца, то обижает Он обычно сурово самых разочарованных и опечаленных людей, так у них появляется задача и цели в жизни. А теперь у меня было много, теперь плохо. Что будет? Давайте все вместе. Будет еще хуже. Почему? Потому что будут неприятности. И что нужно делать? Первое, как я обычно говорю, начните радоваться жизни. Восхищайтесь, радуйтесь, психуйте. Можете обозлиться на кого-нибудь. Все правильно, вы идете правильным путем. Эзотерика всем помогает. Начните читать мантры денег. Ни на что не обращайте внимания. За один год все изменит. Планируется ли морской курс в 2020 году в Крыму? Нет. У нас был морской курс, который я проводил в Крыму. И после того, когда морской курс я провел, проводил в Крыму, один из участников морского курса написал, меня, написал на меня заявление, которое отнес в ФСБ Российской Федерации в Крыму, где он говорил о том, что я против российских людей что-либо говорю как украинец. После этого меня вызвали ФСБ в Крыму и дали запрет на въезд в Крым и в Российскую Федерацию сроком на 6 лет. На сегодняшний год пошел уже, вот пойдет третий год. Поэтому я еще 3 года не смогу приезжать на морские курсы и, собственно, проводить я больше не собираюсь. Ну, почему? Что с ними? Что с ними такое? Что с ними происходит? Я не понимаю. Каким должен быть человек, чтобы так сгнить в середине? Я себя считаю очень хорошим человеком. Я говорю это серьезно. Я помогаю людям. Я никогда никого не обманываю. Я стараюсь помогать физически, стараюсь помогать энергетически, там, стараюсь отвечать людям, хотя получаю писем очень много. Я служу людям. На бога надейся, сам не плашай. Конечно же, иногда делаю это в ущерб своему здоровью, возможно. Но я не жалуюсь, это нормальный процесс. Для меня это радость. Я нахожусь в том уровне, когда человек, который служит другим людям, получает от этого радость. Но при этом я периодически слышу еще и нелестные отзывы в свой адрес. Но бывает и так. Конечно же, многие люди начинают читать, вы что знаете, там Дуйко зарабатывает, у него там тысяча человек будет, он по 30 долларов соберет, это сумасшедшие деньги и так далее. Я занимаюсь бизнесом, у меня все в жизни хорошо. Если бы я не занимался сейчас этим, то у меня было бы больше времени. Для того, чтобы подготовить семинар, мне необходимо 4-5 месяцев. У меня есть семинар «Люсин», я о нем сегодня думал целый день. Так вот, я о нем думаю уже 8 лет. Скажите, 8 лет работы над чем-то эзотерическим или там чем-то, это должно стоить денег или нет? Или нет? Или это должно быть бесплатно? Просто я не могу этого понять. Человек говорит, я 8 лет делал что-то. Вот я восемь лет рисовал картину. Я хочу эту картину продать. Ему говорят, ну так давай, продай ее за 200 долларов. Человек скажет, вы что, с ума сошли, я 8 лет рисовал. Ну вот есть такие семинары, которые я отрабатывал и рисовал там 10 лет. Или думаю о них до сих пор. И еще там... Еще 11-12 лет об этом думал, еще до сих пор не созрел, а обязательно созрею. И после этого это как рисовать долго картину, ее долго-долго рисовал. Вот семинар, который у нас называется э, ⁇ который у нас называется Магические слога ⁇ я об этом семинаре думал больше 10 лет, наверное, ну, наверное, очень долго. Огромное количество информации было прочтено, Предварительно было очень много сделано для того, чтобы он такой простой появился. Знаки там для каждого символа. Там, Коды эти и так далее. Это же очень сложно. И он колоссальный. Если говорить о работе, которая была проделана для того, чтобы его сделать, но ну, я даже не знаю, сколько нужно было времени не смотреть перед телевизором кино. Знаете, я последний раз фильмы смотрел по телевизору много лет назад. Почему? Я занят другим. Я болею эзотерикой. Она меня вдохновляет. Естественно, я знаю все концепции эзотерические, философские традиции. Естественно, читаю и ищу, есть древние тексты, изучаю что-то, у меня есть свои выводы, свои идеи, я работаю над собой, занимаюсь медитациями, выполняю техники, практики, работаю с людьми, делаю это повсеместно, долго и много лет. Больше 20 лет я осознанно занимаюсь исключительно только эзотерикой. И что же вам сказать, если 20 лет этим занимаюсь, и там, из них 10-15 лет думаю об этом, и плавно кто то там соединяется во мне в моем сознании и создает этот семинар это как рисовать картину каждый день новый штрих каждый час новый штрих за один год маленький шажок и потом вот оно плавно рождается потом тумблер включается это все выкладывается в виде какой-то информации и вот таким образом это все появляется вы представляете и после этого мне говорят андрей андреевич вы бессовестный вы за 8 лет своей работы хотите взять у 100 человек по 100 долларов аж 10 тысяч долларов ну так я 10 лет работал. Андрей здесь скажи, пожалуйста, мантры и заклинания, которые читала по месяцу, по два, если я уже не читаю сейчас, это будет работать, да? Будет работать, но не так сильно, как если бы вы целый год отработали. Андрей Андреевич, спасибо большое, что вы есть и слушаю мантры, становлюсь, работа, личная жизнь, что делать? Читайте, делайте, продолжайте. Один год спасет вас, не останавливайтесь. Я всегда говорю, что любой дом начинается с того, что человек роет яму. Когда вы попадете в яму, то после этого начнете строить фундамент радости, стены радости, бетонирование радости, трубу радости, семью радости, и у вас будет новая судьба. Ведь любое разрушение старого это всегда начинается с чего-то нового, а новое это всегда яма. И больше всего сил как раз в тот момент, когда человек в яме находится. Понимаете, больше всего сил на это именно и тратить. Можно смотреть обновленную Сангая 35 с мужем и детьми. Можно, да. Купила тренажер деньги, успех везения. Скажите, пожалуйста, я стою перед выбором, поехать в Москву на заработке или остаться дома. Едьте в Москву. Печень гипото совсем не сил Какую мантру почитать? Ня ни. На вдохе ня на выдохе. Это лечит печень. Ня ни. Андрей Андреевич, как найти призвание, чем заниматься, то, что человек больше всего изучает? Как найти призвание? Прочитайте 100 книг на протяжении одного года, прочитайте книги не художественные, я говорю это серьезно, не знаете чем вам заняться, прочитайте на протяжении одного года 100 книг, через один год вы точно будете понимать, что вы хотите делать. Проверено на 100%, своему сыну когда-то сказал, сейчас уже знает чем заниматься, до этого просто ничего не мог понять. Хотим приобрести ваш вебинар 20, -е. можем смотреть с сестрой, можно Я всегда слушаю ваши мантры. У меня проблема, у меня страх, глотания. Не могу нормально есть, поперхиваюсь. Что делать? Для того, чтобы убрать страх глотания, необходимо пропить зверобой хотя бы несколько месяцев. Не бойтесь его пить. Попейте зверобой 1 столовая ложка на 1 стакан воды. По одному стакану 2 раза в день. После этого перестанете бояться глотать. Когда человек боится глотать, это у него спазм начинается. Спазм обычно может быть абсансом даже эпилептического характера. Для того, чтобы этого не было, необходимы какие-то релаксанты. Для того, чтобы релаксанты принимать традиционные или народные, можно взять, допустим, цветочки незабудки, заваривать цветочки незабудки, траву незабудку, и попринимать ее по стакану 2-3 раза в день. То после этого можно избавиться от вот таких состояний. Там, ну, я не знаю, это возможно там фокальная гистония какая-то у вас в носоглотке. Или это у вас просто там спазм сосудов или спазм и аккомодация, возможно, мучечных тканей и так далее. Дальше. Андрей Андреевич, с чего начинать эзотерику? Эзотерику нашу необходимо начинать с первой ступени. И второй момент. Эзотерику необходимо начинать с расслабления. Человек не может ничем заниматься, если он не расслаблен. Читайте мантры – расслабляйтесь. Читайте заклинания – расслабляйтесь. Читайте там что-либо – расслабляйтесь. Расслабление необходимо при этом ставить на первое место. 19.22. Сейчас закончу этот вебинар. Скажите, он вам понравился? Вера Коробка. Меня мучает голоса, мне можно как-то помочь? Или это не лечится? Спасибо. Лечится. Обычно я знаю, что назначают голоперидол и циклодол. Циклодол очень успешно справляется с тем, чтобы не было голосов в голове. А если пропускаешь один-два дня читать мат, не надо так переживать. Вы же не хотите стать сразу миллионером через год. Можно читать один раз в неделю, три раза в неделю, пять раз в неделю, но читайте год, обязательно читайте год. Через год начнут изменения идти, и это будет очень заметно. Зеленая нитка помогла с позвоночником, не только выправилась носовая перегородка. Есть проблема со слухом, сильно сниженная, шум в голове. Как это поправить? В моей школе есть очень много мантр, которые лечат слух. Купите семинар, который называется «Коды дуйко». Выпишите те, которые отвечают за нос и слух, и читайте их. Также есть шумы, есть семинары, которые называются «Целительство». Проходите все это. Учитель очень приболел, не знаю, какую мантру читать уже вторую неделю. Скажите, пожалуйста, берите у, меня, берите у меня прибежище. Говорите, Андрей Андреевич, помоги мне. В случае, если вы проходили мои первые ступени, вы имеете право это делать. А почему у тебя ремонт как в 90-х мантры не работает? Это кто такое говорит? Почему? Это антикварная комната. Это антикварная комната. Здесь стоят диваны антикварные. Здесь стоят диваны антикварные. Также здесь настоящая мебель, которая сделана из ореха. Почему это у меня здесь мантры не работают? Мне все очень хорошо в жизни. Это мой кабинет. А скажите, тот, кто написал, а у вас есть свой собственный кабинет? Это кабинет, это мой собственный стол. Вот, видите, это мой собственный стол. Вот картина моя и жены, видите. Я нахожусь на втором этаже. На первом этаже у меня там мангал, еще одна кухня гостевая, есть комната, есть, свой, есть своя сауна, гостевой домик с бильярдом, есть тренажерный зал, есть четыре детских комнаты, есть большой холл, есть две кухни, свой повар, шофер, два автомобиля, Мерседес и Лев. Так что вы можете поверить, мои мантры со мной работают. Вот так. А вы, уважаемый человек, скажите теперь, а что ж вы такой умный и бедный? М? Что ж такое? Вы умный такой, такой вот всезнающий, такой вот бедный. В чем дело? Я всегда задаю такое, такие вопросы а, людям, обычно говорят, ты эзотерик, что тебе помогло? Я говорю, да, мне помогло, я богатый человек. А ты такой умный и разбогател? Это как в свое время Льва, Льва Толстого спрашивали, Лев Николаевич, скажите, вот вы знаете, что Белинский там написал о вас статью и говорит о том, что вы зря написали «Войну и мир», что это самое там безумное ненужное произведение и так далее. На что Лев Толстой говорит, а что ваш Белинский написал-то? Мне очень нравятся люди, которые меня критикуют, и я всегда хочу задать вопрос, а что вы-то сделали? Что сделал тот человек, который пытается меня критиковать? Я-то хоть что-то делаю, я выхожу к людям, я пытаюсь людям тут сказать, я хоть что-то делаю. Я провожу вебинары, делаю это бесплатно. А эти люди, они ничего не делают. То есть они ходят или юзают по интернету и обязательно где-нибудь гадят. Знаете, они как, как элемент бесконечно плохого воздуха. Знаете, кто эти люди, что с ними такого плохого происходит, почему они такие нелепые? Неужели у них так много времени, и они так умудряются засорять свою карму, что находят все время силы. Но есть же очень много свободного времени, тогда нужно это время, вот как я посвящать, допустим, есть свободное время, можно, э, можно обучаться, или можно отдыхать, или можно работать, раз есть свободное время. Нет, надо не обучаться, но найти обязательно кого-нибудь и прокомментировать обязательно плохо. Но тогда, если ты делаешь плохо, то после этого поставь черту и докажи, или покажи, как у тебя хорошо. Андрей Андреевич, моей дочери аутизм, Аспержер, проблемы с общением, обучением в школе. Скажите, как можно улучшить состояние вылечить? Необходимо первое, что сделать, это сдать аммиак в крови. И после этого вот этот аммиак в крови, если высокий, мне написать. Я могу вам назначить курс лечения, и диету специальную. Очень интересно это. Если я прохожу вашу первую ступень, считаюсь ли я вашей ученицей? Если вы пройдете первую ступень, то будете считаться ученицей. До того момента, пока вы проходите, вы не будете считаться ученицей. Здоровье железно великолепное, но жить не хочу. Нет смысла, уже изучаю первую ступень. Если можно, подскажите мантру, чтобы увидеть радость жизни. Спасибо вам. Я обычно говорю, радость жизни начинается с того, что человек себя воспитывает. Он делает так, я радуюсь, потому что мне где жить, я радуюсь, потому что мне что есть, я радуюсь, потому что на мне есть одежда, я радуюсь, потому что я проснулся. Обучайте себя радости, смотрите внимательно ступени. Где найти ваши программы по аутизму? Моя программа «Аутизм фри» была выкуплена немецкой компанией грос Агропродукт», которая находится в Мюнхе, в Ганновере. И на сегодняшний день эта компания является единственной компанией, которая работает по моей программе Аутизм Free. И давать программы по Аутизм Free я не имею права, так как сам процесс этот, он выкуплен у меня на сегодняшний день. Моя разработанная программа больше мне фактически не принадлежит. Таким образом, я могу дать только совет, как лечить, а вот уже саму программу, к сожалению, не могу вам давать. Видите, а ведь предложения выкупить эту программу были у мной много, многократно, предложены там, самым, там, самым высоким руководителем властей Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана и так далее. Никому это не нужно вообще. Они хотят только брать. Как понять, что прошел ступень? Нужно от первой до самого последнего дня ее прослушать. Это будет называться прошел ступень. Чем лечить боль в пятке, греть ногу камфорным спиртом? Людмила Теплицкая, Андрей Андреевич, сколько вы лет провели в монастыре? А, о вране в моей жизни сейчас я все расскажу. Итак, о вране в моей жизни. На самом деле мой возраст, я родился в 1975 году, не в 1971. Почему же всем я говорю, что я родился в 1971 году? Много лет назад, когда я очень сильно болел. И получал химиотерапию, а болел я заболеванием лимфогранулематоза. Получал химиотерапию, мне ничего не помогало. После того, когда мне ничего не помогало, я общался с человеком, который находился в Индии. И этот человек мне сделал, он сказал, что если ты будешь э, жить по той натальной карте, которая у тебя есть, то она у тебя закончится ровно через один год. И сделал мне предложение. Он говорит мне, ты мне заплатишь деньги, а я тебе скажу, что нужно сделать. И после этого сказал мне, Сделай себя на 4 года старше, то есть верь в то, что ты родился в 1971 году. Если ты это будешь делать, то тогда я обещаю, что ты будешь долго жить. После этого я не знаю, как это произошло, сейчас уже, конечно, знаю, но тогда я не знал, как это произошло. Я приехал домой и когда мне нужно было праздновать день рождения, я всем своим родственникам и близким сказал, не поздравляйте меня больше с этим праздником. Я хочу, чтобы меня поздравляли с праздником так, как будто я на 4 года старше. После этого я могу сказать, что именно с этого момента болезнь начала отступать. В дальнейшем я данный совет давал некоторым людям. Я однажды дал человеку, у которого есть заболевание онкологии, почему старше, это как перелететь 4 года. То есть 4 года подряд у меня были угрозы смерти, а когда я ему спрашивал в дальнейшем, я говорю, а если бы опять, он сказал, опять нельзя, потому что опять это уже кармический переворот, и это тоже приведет к смерти. То есть можно сделать себя при каких-то заболеваниях на 4 года старше, и тогда ты, скорее всего, сможешь эти заболевания перелететь. Таким образом я стал старше, и эти заболевания, вот смотрите, мне, допустим, было там 15 лет, а я должен был умереть 15, 16, 17, 18, 19. То есть я должен был за 4 года про умереть в одном из этих годов. И после этого сказал, мне не 15 лет, мне 20. И после этого я это просто перелетел. Я перелетел болезни, перелетел вот эти страдания и так далее. Эффект был потрясающий. Я могу сказать, что после того, когда я отпраздновал свой новый день рождения, я отпраздновал его на 4 года старше, я автоматически... Прямо заметно начал себя лучше чувствовать. Это было уже, я не знаю, через, через один месяц буквально после того, когда это произошло. И, конечно же, для меня это ну, тоже своего рода эзотерика. Знаете, я долгое время боялся говорить о том, что я все таки 75-го года. Это было связано с тем, что мне было страшно. Почему? Тот, кто не болел, не понимает, что такое болеть онкологией. Почему? В середине тебя живет зверь, который все время тебя ест. Я это заболевание воспринимал как животное или зверь, который постоянно меня в середине ест. Сейчас уже, спустя годы, через много лет я научился лечить онкологические заболевания. Но раньше я этого не умел, понимаете. И то сейчас очень, на это уходит очень много времени. по поводу Китая и по поводу монастырей и так далее. Вам, наверное, покажется это смешным, но в своей жизни какой-то момент я начал четко помнить, особенно это начало происходить в детском возрасте, я начал четко помнить какие-то события. Моя мама даже в свое время говорила, Андрюша, тебе нужно замолчать, это все полная чепуха. И в своей жизни я начал вспоминать определенные события жизни. Когда мне было около, наверное, 27 лет или даже... Наверное, старше даже. Я находился в городе Москве и познакомился с Намкаем, Норбакаем, Норбуримпоч. Когда я с ним познакомился, то я ему принес свой блокнот. Это блокнот был большой толщины. Я выписывал свои галлюцинации. Это были тексты, которые шли просто в виде текстов. То есть ночью мне снилось, будто я раскапываю землю, достаю такую как закрученную закрученный в материал книжки, раскручивал их. И зная язык, я начинал их вслух повторять. Это обычно снилось под утро. Утром я просыпался, и в какой-то момент я начал их видеть еще и днем. И начал записывать это все на листочке. Когда я это выписал, у меня получился полный альбом каких-то непонятных текстов, каких-то непонятных мантр. Когда я показал это своему учителю, он мне сказал, послушай, это знаменитые мантры, которые навсегда были утеряны, которые являются мантрами дзовчены, как и ты являешься их носителем. Видимо, в одной из жизней ты был тертоном. После этого, со временем, я начал плавно вспоминать свои жизни. Я начал вспоминать свою прошлую жизнь, позапрошлую жизнь и начал открывать эту информацию. Со временем, когда я задался себе вопрос, так может быть, не лучше на русском языке давать? Представляете, мне начали давать на русском языке, на самом начале это попросить, а просто мне показывали то, что там слово. Ну, вот где-то так. Поэтому в большинстве своем, когда я говорю о том, что я был в монастыре, возможно, я был в монастыре не в этой жизни. Но был ли я в этой жизни в монастыре? Был. был в монастыре Янион Цигун, и находился в этом монастыре целый год, при этом год занял у меня, я специально брал разрешение у китайского правительства, чтобы меня пустили на целый год, говорил о том, что там сдавал документы, говорил, что я собираюсь находиться в медитации и так далее. На протяжении года я занимался медитацией, целью которой у меня э, было связано самопознание, там, как бы личностный рост и так далее, много начитался о медитации. Повлияла на меня книга, которая называлась «Воин света», ее написал э, Чагьям Трумпа, и э, там он говорил о медитациях и прошлых жизнях. На протяжении одного года меньше, я не досидел 365 дней, находился в полной закрытой медитации, куда мне под дверью приносили еду, а также забирали там испражнения. Без света в темноте и все это время я читал мантры, спал и занимался чем я хотел. После этого спустя один год у меня нарушилась координация, походка, я очень сильно похудел. Также я могу сказать, что все это время был вегетарианцем. Также я могу сказать, что вегетарианца был 12 лет. После такой медитации спустя один-два года, разбить больше, спустя один-два или три года я разбился на машине. После этого у меня был перелом позвоночника, после этого у меня был травма лица, выбитые зубы и до сих пор щепелявлю. И после этого у меня, вы видите, наверное, видео, это видео вот старое, там 2012 год и так далее. Так вот, там я не в форме. Почему? Потому что там я как раз на фоне приема химиотерапии вешаю там 65-70 килограммов, так я никогда не вешал или не весил. И когда школу заканчивал, вешал, весил, вернее, достаточно много. И вот в том весе, в котором я сейчас, большой краснощеки и круглолицы мужчина, таким я был больше в своей жизни, чем тем человеком, которого вы видите в интернете. Поэтому, когда говорят, надо же, был стройный, я был нездоровый, а не стройный. Я себя плохо чувствовал тогда, у меня была химиотерапия. После, после того, когда я был в медитации, после этого я почти год учился заново разговаривать, почти год я, с тех времен я постоянно болею артритами копчика, с тех времен у меня нарушение кишечного тракта, после этого у меня на фоне сыроедения, на фоне вегетарианства, на фоне бесконечных занятий йоги, на фоне магии, на фоне эзотерики, неправильной или правильной, я начал болеть онкологическим заболеванием, разбился на машине, развелся с женой, Потерял бизнес и еще и начал болеть онкологическим заболеванием. Поэтому сейчас, когда мне говорят, какое питание применять для того, чтобы вылечиться онкологией, я хочу сказать. Я 12 лет был вегетарианцем, при этом начал болеть онкологией. Являюсь ли я сейчас вегетарианцем? Я не заморачиваюсь. Я вообще не заморачиваюсь. Я не могу сказать вам, что я ем одно мясо. Оно, скорее всего, для меня как специя. То есть я ем больше или суп, и там немножко мяса. И бывает так, что я сам суп съедаю, мясо, возможно, я не съедаю. Я не поклонник съедать людей, ну, съедать животных. Они мне тоже нравятся. Но я понимаю, что в случае, если все мы станем вегетарианцами, то эти же животные, они первыми исчезнут. Вместе с лесами и всем остальным. Как можно повлиять на застройщика банкрота? Никак. В вашем случае это будет никак. Я думала, что мы живем один раз. Перевернули мое сознание, все-таки приятно осознать. Но те, кто хочет жить один раз, живите один раз. Это ваше право. Почему Бог не дает людям вспоминать то, что было в прошлой жизни? Если вы в этой жизни помните только самое плохое, то если вам дать самое плохое из прошлой жизни, то вас начнет за две жизни мучить совесть, и будут только плохие воспоминания. Таким образом, зачем человеку давать воспоминания прошлой жизни, если он в этой жизни только плохое вспоминает? Сегодня общался с человеком, говорю: ну у тебя же были хорошие минуты жизни. Он говорит: но «Ну, плохих больше. Тогда так у большинства людей, представляете, у большинства людей плохих воспоминаний больше, чем хороших воспоминаний. Тогда зачем человеку помнить прошлую жизнь, если в ней вспоминается только плохие воспоминания? Человек так устроен, мы накапливаем плохие воспоминания, потому что мы не можем реализовывать. Плохое в хорошем, а для того, чтобы это сделать, вот смотрите, хорошее мы реализовываем, мы добрые, пушистые, заботливые, а плохое как вы реализовываете, ответ, никак, поэтому весь мир это скопление людей, которые реализовывают хорошее, а плохое накапливает. мы есть аккумуляторы зла, мы накапливаем зло, его постоянно трансформируем и оно нас взрывает потом в виде болезни, а что же делать, для этого вам необходимо перейти сейчас на прошлый вебинар на прошлой неделе, который я проводил, и почитать, или послушать, там я рассказываю о том, как реализовать негативную энергию через хорошие элементы, для того, чтобы не накапливать себе. С какой целью подарила начальница супругу сегодня кошелек? Возьмите кошелек тихонечко и выбросьте, она подарила это, и это является темной магией. Если подарить кому-либо кошелек, то у этого человека навсегда забираются деньги. Андрей Андреевич работают лишь у мы, которые вы выставляете в Ютубе. Да. Все, что я выставляю, от себя все работает. Все это работает, потому что я это делаю во благо людей. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Посоветуйте, как избавиться от судорогов в ногах? Спасибо. Необходимо в вашем случае проверить сердце и сосуды. Возможно, возможно у вас общий атеросклероз. Не надо избавляться от судорог, нужно избавляться от атеросклероза. И искать проблемы, возможно, где-то окклюзии сосудов, или там стеноз сосудов и так далее. С вами был Андрей Дуйко. Я рад был, что сегодня мы нашли время и все вместе обсудили тему эзотерики. Сейчас я очень быстро спущусь вниз и покажу вам елочку, Даже свой дом. Не, покажу елочку просто сейчас. Близко. Папа, да. Папа, кто Да? Это? это у нас здесь? Папа. Вот, папа, кто папа, здесь? Папа, папа. Здравствуйте. Папа. Оба всего, что это? Где елочка, девочки? А дед Мороз. Во, а давайте елочку. Елочку, давайте им покажем, какая у нас елочка. Вот наша елочка Что, покажи, Маша? покажи, какую ты мне елочку, Что, покажи, ты мне елочку Вот елочка смотри, какая красивая. Покажи, как он ты в афере. Мы будем кружиться возделочки. Да. А, -а, -а. а, нашла, а. еще эти игрушки не дособирали. Ну что, а? Да. Ну что, на этом конец. Всем хорошего, прекрасного вечера. Наше что? Анечка, что? Давай пошли всем воздушный поцелуй. Зачем? Я хочу, чтобы я смешно улыбалась. Я хочу. Я... я хочу, чтобы я смешно открывала лодку. Я хочу, чтобы я ну давай хорошо, могу. только в следующий раз будем веночек. открывать. Веночком закончим, да? Веночком. Где наш? Ну, вот Светлана, Веночком. рождественский веночек. Сегодня я мы пойду. его в двери приклеили. Опа, О -о -о. всем счастливого, интересного, таинственного гадания на светки. Isso. Isso. eu da cidade Isso.